Здравствуйте! Продолжаем рубрику «Точка опоры». Я продолжаю систематизировать те вопросы, которые приходят. И вот группа вопросов, связанная с тем, что сейчас возникают проблемы с выездом за рубеж, с обучением за рубежом и так далее, с созданием бизнеса. Друзья мои, любой кризис – это еще и имеет вторую сторону, а именно раскрытие новых возможностей. Так и переводится кризис как открытие новых возможностей. Так вот, давайте подумаем о том, как мы можем свои таланты, свое, свои навыки, свои умения, свой, свой профессионализм, свою любовь и уважение использовать для процветания нашей страны. Да, нам не нравится что-то в нашей стране, особенно система управления, особенно руководство страны, но, друзья мои, это все зависит от нас. Давайте мы будем меняться, будем относиться по-другому к стране, и поменяется руководство, которое будет уже действовать исходя из наших интересов. Надо самим, самим проявить уважение и любовь к этой стране, надо самим стремиться. Вкладывать в ту страну, где ты родился, где родился, там изгодился. Нужно сначала поставить на ноги то пространство, где ты родился, где ты вырос, в свою страну, а потом уже смотреть на зарубежь. Потому что просто уехать за рубеж э, с поиском лучшего места, это дорого обойдется. Я много ездил за, э, по другим странам, посетил более 60 стран и встречался со многими соотечественниками. Не все так просто. Не все так просто, друзья. Иммиграция это серьезный момент, потому что накладывается отпечаток, а все ли ты сделал для своей страны. Это вопрос обязательно встает. И рано поздно или ты, или твои дети будут на, за это отвечать. Поэтому давайте вкладывать в то, что у нас рядом, в самих себя, в свою семью, в свой род, в свою страну. Вот это будет самая верная, самая твердая точка опоры для всей последующей вашей жизни и ваших потомков.